Всем привет! Сегодня я бы хотел рассказать о телефонах, про существование которых вы даже не догадываетесь. Картфон с весьма необычным дизайном. Обладает типичным однодюймовым экраном, батареей на 320 мАч, Bluetooth версии 3.0, поддержка одной сим-карты. Имеет календарь, будильник, калькулятор, FM-радио, весит 34 грамма. Когда-то давным-давно, пару лет назад продавался на Алиэкспресс. Еще один не менее плохой картфон. От остальных своих собратов его отличает поддержка microSD-карты до 8 гигабайт. Позиционируется как телефон с низким радиационным излучением. Как и все картфоны, имеет 1-дюймовый дисплей и 320 мАч аккумулятор. Обладает Bluetooth версией 2.0. Есть FM-радио, будильник, калькулятор. Телефон поддерживает micro USB наушники. В свое время продавался на AliExpress. Очень квадратный телефон-кредитка. Дизайнер превратил скучный квадрат в изюминку телефона. По характеристикам без изменений. Дюймовый экран, 320 мАч, аккумулятор, поддержка микро-USB наушников, поддержка одной сим-карты и microSD до 4 ГБ. Также есть FM-радио, Bluetooth, будильник, диктофон, калькулятор, календарь. Весит телефон всего 33 грамма. Супермодный телефон, гарнитура с аккумулятором в 260 мАч и дисплеем чуть больше полудюйма. Поддерживает одну сим-карту, обладает Bluetooth версии 3.0. За счет своих размеров не излучает большого количества радиации. Есть поддержка смс, телефонной книги, музыкальный плеер и Bluetooth. Очень царский телефон с большим двойным фонариком. Дисплей на 2,5 дюйма питает его аккумулятор на 3100 мАч. Имеется камера, вышеупомянутый фонарик, слот для карты памяти до 32 гигабайт, разъем для наушников. Телефон с самым маленьким экраном в мире. Способен принимать лишь звонки и смс. Запрягается с основным телефоном через Bluetooth версии 3.0. Имеет очень огромный по меркам, маленьких телефонов аккумулятор на 1500 мАч. Один из единственных представителей защищенных картфонов. Весьма необычный дизайн приковывает к нему внимание. Обладает OLED-дисплеем в один дюйм, имеет мощный для своих размеров аккумулятор в 700 мАч. Это означает, что телефон может работать очень долго. Есть поддержка SMS Bluetooth. Телефон достаточно увесистый, 50 грамм. Картфон со встроенным ушком для ношения на шее. Стандартный однодюймовый дисплей с нестандартной батареей 800 мАч. Bluetooth версии 3.0. Поддержка TF-карты до 8 гигабайт. Будильник, FM-радио, календарь, калькулятор и так далее. Еще один защищенный картфон с более заниженными характеристиками. Один дюйм дисплей, 320 мАч аккумулятор. Отличительной особенностью от других картфонов является возможность подключения к мини-телефону Bluetooth-гарнитуры. К сожалению, нет поддержки microSD карты. Вес телефона 38 грамм. Поддерживает микро-USB наушники. Один из самых царских и очень дорогих картфонов, имеет OLED-дисплей на 1.1 дюйм, который питает 220 мАч аккумулятор, есть поддержка Bluetooth версии 3.0, собственная память на 128 мегабайт, слота для microSD карты нет, здесь он был бы кстати. Есть слот для одной сим-карты. Зарядка телефона осуществляется с помощью необычного устройства на магнитах. Также есть будильник, телефонная книга и диктофон. В комплект телефона также входит чехол, который можно приклеить на свой основной телефон.